Приветствую вас, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для рака. А начну, мои любимые, я с анонса. 1 апреля состоится встреча, на которой я дам детальный энерговибрационный гороскоп на апрель месяц для каждого знака зодиака, а также еще дам детальные рекомендации на каждый год рождения для тех, кто родился там, например, в год дракона, быка, кролика, тигры и так далее. Это встреча, которая поможет вам точно понимать, что делать, чего не делать и как прожить эффективно апрель месяц. А он у нас будет очень интересным. А сейчас прогноз на эту неделю. Раки на этой неделе смогут увеличить свои доходы благодаря успешной интеллектуальной деятельности. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и может принимать самостоятельные управленческие решения. Не исключены неожиданные перемены в карьере. Вам могут предложить занять новую руководящую должность, однако не торопитесь соглашаться. Возможно, это будет вариант с временной работой. Наиболее проблемная тема недели может быть связана с деловыми и личным партнерством. В супружеском союзе партнер может не проявлять к вам должного уважения, внимания и любви, которых вы хотели бы от него видеть и получать. Также могут возникнуть разногласия по некоторым принципиальным вопросам. Помните, что начавшиеся в эти дни конфликты с партнером могут затянуться на длительный срок. А в деловом партнерстве трудно полагаться на надежность партнера при выполнении взятых на себя обязательств. И мы продолжаем тему любви. Влюбленным раком а я рекомендую не торопиться. В первой половине недели важно сохранять свое лицо, даже если назревает кризис. Будьте веселы, будьте общительны, не показывайте никому, включая своего партнера, своих глубинных переживаний и не пытайтесь объяснять свое поведение. Долгожданные перемены к лучшему обещают для вас конец недели. Возможно, вы получите преимущество, которое придаст вам уверенности, а возможно партнер поймет, что не может жить без вас. Однако остерегайтесь ссоры, которая может свести на нет все плюсы. И теперь, конечно же, о карьере и финансах на эту неделю. Раком на этой неделе сопутствует финансовая удача. Особенно это относится к работникам умственного труда, изобретателям, инженерно-техническим работникам. Вместе с тем, это проблемные дни для выполнения клиентских услуг и делового партнерства. Возрастает вероятность осложнений в отношениях с клиентами, заказчиками. Если не удастся своевременно погасить конфликтную ситуацию, то на вас могут пожаловаться начальству, и это может создать вам дополнительные проблемы. Ну что, мои родные, вот такова будет у вас неделя, это основные моменты, более детально, индивидуально вы можете всегда заказать гороскоп вибрационный у меня, ссылки все находятся под этим видео на нашем канале в YouTube, и я напоминаю, что 1 апреля состоится встреча, самый точный энерговибрационный прогноз на апрель месяц по каждому знаку зодиака. И по году рождения. Такого вы не встретите нигде, обещаю. И, конечно же, вашу благодарность вы можете всегда выразить, сделав лайк, репост, написав комментарий. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, вы будете всегда в числе первых узнавать о выходе новых полезных для вас видео. С вами была Елена Дегурова и самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю для рака. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми, а мы вам в этом поможем. Пока-пока!